Всем привет! Сейчас я вам расскажу классный анекдот. Я надеюсь, тебе, именно тебе, он понравится. Всем отличного просмотра! Была мужика балденька, 50 сантиметров. И ни один врач не брался ее отрезать. Мешала она ему очень. Одна бабка говорит, слушай, милок, ты съезди за горы. Там есть лягушка волшебная. Ты у нее спроси, «Лягушка, ты любишь меня?» Она тебе скажет, «Нет, он у тебя меньше станет». Мужик обрадовался, помчался, нашел эту лягушку и говорит, «Лягушка, лягушка, ты меня любишь?» Она, «Нет». Прибегает он домой, смотрит и правда 40 сантиметров. Мужик радостный, довольный, еще раз прибегает к лягушке и спрашивает, «Лягушка, лягушка, ты меня любишь?» Она, «Нет». Мужик прибегает домой, мерит, и правда, 30 сантиметров. Думает, блин, ну 20 сантиметров мне за глаза, самое то, что надо. Приходит третий раз к лягушке и спрашивает, лягушка, лягушка, ты меня любишь? Она, мужик, нет, нет, и еще раз, нет. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!